Людмила Еремина, помощник депутата Московской городской думы, экс-кандидат депутата Московской городской думы, член Коммунистической партии Российской Федерации, член правления ВЖС. Я хочу рассказать, помимо поправки в Конституцию по обнулению сроков Путина и его бесконечному правлению, у нас вводится... Система и организация публичной власти в стране, то есть конституционный переворот. Что такое публичная власть, читаю прямо из советской энциклопедии. Публичная власть – это политическая власть господствующего класса. Основные функции – подчинения, в том числе подавление и сопротивление других классов. По сути своей, это диктатура эксплуатирующего класса, орудие эксплуатации трудящихся. Аппарат публичной власти состоит из вооруженных сил, Разведки и аппарата управления. Публичная власть, эксплуататорские государства отчуждено от общества и содержится за счет трудящихся. То есть с учетом закона полиции мы становимся рабами. Вот что происходит с введением публичной власти в нашей стране, с поправками в Конституцию. Еще две поправки, которые опасны для людей. Какие? Ну, это, по сути, узаконивается ювенальная юстиция, 67-ю статью изменений в Конституцию, когда смогут отбирать детей, а, так как дети являются достоянием государства, там об этом пишется не семья, а дети. А, и в 71-ю статью это тотальная оцифровка, слежка и сбор генетических данных, то есть управление нами. Это, в общем, это то, к чему стремился Гитлер. Теперь вот у нас реализовывают. Понятно.